Всем привет, мои дорогие друзья! Хочу с вами поделиться новостью, которая произошла в нашей семье, в жизни нашей семьи, наших детей. Это событие заставило немножко понервничать, но вроде я уже совладала со своими эмоциями, уже сейчас все нормально. Итак, дети пошли в школу. Многие сейчас, наверное, спросят, а почему? Вы же не планировали отдавать. Действительно, я не планировала отдавать их в этом году. Я думала, они пойдут уже с нового сезона. С октября, по-моему, у них учебный год начинается. Но этому послужило три момента. Первая причина. Первая причина, по которым я решила отдать детей в школу. Вообще-то так все молниеносно произошло. Вот как-то так включилась я. Первая. Мне Надоело смотреть на то, что дети постоянно бегают вот здесь во дворе. У нас тут закрытая территория, относительно все безопасно, но бегают и часами могут гулять на улице. Я, в принципе, не против того, чтобы дети бегали, гуляли, там играли со своими сверстниками. Это абсолютно нормально для детей, но это не приносит никакого результата в плане знаний. Они играют в себе подобными с украинцами, которые разговаривают, там, ну, кто на русском, кто на украинском языке. И результат в знаниях, даже в знаниях испанского языка абсолютно нулевой. Вот те занятия, которые организовал детям Красный Крест, я водила несколько раз их на занятия, но мне почему-то они не нравятся. Потому что то, что я... Вижу, и то, что вот я интересовалась у детей, что вы там учите. Вот кроме Коматаямас, они ничего больше не знают. Коматаямас, это как тебя зовут. Я думаю, ну как-то что-то не так должно быть явно. Следующее. Школьный учебный год в Испании длится до конца июня месяца. Я думаю, что за два месяца можно провести это время с такой пользой да и уже что-то знать ну зачем упускать два месяца зачем просто их проводить гуляя на площадке ничего не делая когда их можно провести с пользой для дела теперь рассказываю за школу как вообще мы все это организовали мы решили все это делать сами не обращаясь никому и все говорят что испания доступна в образовании вы приходите в любую школу которая находится у вас на районе показываете документы и вам не имеют права отказать. В принципе, оно так. Но по факту, смотрите, как получилось. В том районе, в котором мы проживаем, находятся три школы. Мы поехали вот по Google Карте в одну школу, нас навигатор привел, а нам говорят, что здесь для старших детей есть в другую школу, которая находится там на соседней улице, там детки поменьше. Приезжаем туда, школа такая аккуратненькая, все так очень уютненько, душевно, чистенько. Заходим, естественно, вот этот вопрос с языком, языковой барьер, это, мне кажется, самый-самый сложный вопрос, который сейчас нужно его как-то устранять. Я понимаю, что это быстро не произойдет, но это очень сложно. С тем Google переводчиком который переводит, еще искажают какие-то фразы, Зашли в школу, нас отправили к заучу, мы там все рассказали, что мы хотим детей записать в школу. Она, да, без проблем, конечно, дала нам стопку бумаг на каждого ребенка, которые нужно оформить. И мы так хорошо, что мы в свое внимание на этих бумагах именно в момент, когда брали у нее эти бумаги. И мы смотрим, и мы понимаем, что это бумаги на следующий год. Алло. здравствуйте. Нет, к зубному мы не ходили, потому что мы были раньше у зубного, ну записывались раньше, и нам позвонили, назначили на девятнадцатое число, там два зубных, я уже не помню. Один зубной назначил на июнь месяц Сита у нас, это врач детский назначил, взял сито на нас, а вторые назначили на девятнадцатое, по-моему, вот так, да, на 19 -е что-то напутали мы все вместе напутали со стоматологией потому что у нас сита на и, июнь месяц это ситу нам взяла наша леч врач детский врач анна карсия вот это государственные клиники. И еще одна частная клиника предложила тоже бесплатно свои услуги для всех деток. Мы с ней месяц назад переписывались и нам дали на 19 число. Вот еще звонит Красный Крест, говорит, у вас еще две ситы, делал вам Красный Крест э, на вчера и на сегодня, и вы не пришли. Но извините, что-то уже очень много предложений. Я ж не могу всех своих детей водить по разным стоматологам. Это, наверное, неправильно будет. В общем, не важно. Где-то какая-то путаница. Ладно. Так, теперь, на чем я остановилась? По поводу школы, да, вот. Мы смотрим документы, которые нам дала, не знаю, кто она, наверное, зауч школы, не знаю, это чисто теоретически могу предположить, и понимаем, что эти документы на э, следующий учебный год, не на сейчас, а хочется попасть именно в эти два месяца. И мы говорим, что мы хотим сейчас... Э, а она такая, ой, одну минуточку сейчас и зовет какого-то мужчину. Я так поняла, что мужчина, наверное, это директор, скорее всего. И она ему что-то говорит, говорит, говорит, и он ей очень тихо начинает отвечать. Прям так шепотом, шепотом, шепотом, что даже она сама очень плохо слышит. И ну, по мимике лица я понимаю, что он такой, ну, типа, не нужно. Вот И она начинает переводить и говорит, что «Извините, мы не можем сейчас взять ваших детей. Для того, чтобы взять детей, вы должны поехать в Мюнтумненто». Дети пришли. Это ну как, вот, как у нас мэрия. И э, там подать документы, и мэрия уже выберет, в какую школу направить ваших детей. Да? Вот так вот. Ну, мягко говоря, я поняла, съехали. Съехали. Вот, неприятненько было, ну, вышло, думаю, ладно, вы еще не знаете, чего вы отказываетесь, что вы потеряли В общем, мы едем в мэрию, естественно, приезжаем туда, рядом два здания очень похожих Мы попадаем в здание, где полиция, выходит полицейский, мы ему все объясняем Он говорит, нет, это немножко в другое место, берет нас просто, можно сказать, за руку, отводит, показывает, где, что, куда зайти очень так все прям заботливо-заботливо, приятно, честно говоря. Вот. И мы приходим в мэрию. Я можно буду так называть, а то я вот это слово «аюнтамьен», а, а то я сложно его произносить, я не знаю, правильно я его произношу или нет. Приходим по адресу. Начинаем же тоже через переводчик, показываем документы, что мы хотим сделать. Одна женщина переводит нас в другой кабинет другой женщины. Та что-то очень долго объясняет нам, мы делаем такие вот глаза, что мы не понимаем, давайте через Google переводчик мы с Украины, она, о, она через минуту где-то начинает понимать, что мы из Украины, вот, и да, а до этого первая женщина, к которой мы попали, она сказала «Маняна», то есть это завтра, я так понимаю, «Приходите завтра», ну думаю, ну куда завтра, час дня, еще ж время вроде достаточно». И вот уже со следующей начинаем общаться, она такая, сейчас, минуточку, я вам распечатаю документы, а вы мне дайте свои документы. Вот все, что вы до этого оформляли на детей, на себя, там все паспорта, они, в общем, все-все-все, что есть, давайте мне. Там что-то минут десять делала, делала, потом выходит, выдает нам документы, которые нужно заполнить. Мы смотрим, там, ну, на каждого по две бумажки, по-моему, или по три бумажки. В принципе, ничего сложного можем и сейчас заполнить. Мы и говорим. Она такая, нет, завтра, завтра. Ну, для нас не составляет труда заполнить вот прям всю минуту. Это заняло, ну, наверное, от силы минут 10. А она говорит, нет, завтра. Приходите завтра, заполните и давайте уже завтра. Так настойчиво, ну, наслышано мы, что они любят переносить. Поэтому мы особо там и не упирались. Приходим мы на следующий день даем ей документы, а до этого мы уже вечером посидели, изучили весь район наш, посмотрели, какие есть школы, их всего три, и почитали отзывы, естественно. И вот одна школа там просто вообще ужаснейшая оценка, мы, кстати, в ней не были, и вторая школа, в которой в которую мы поехали изначально, которые нам так отказали, мягко говоря, у них оценочка тоже такая на троечку, ну, много там всяких разных отзывов, что смените, пожалуйста, и учителей, и сделайте ремонт. Ну, вот в основном вот такие вот отзывы. И одна школа среди этих трех оказывается такой самой яркой звездочкой, там, где везде высокие оценки, все круто, все классно. И мы для себя, Сережа, понимаем, что если нас отправят в какую-то плохую школу, то будем уже проситься, ну, по крайней мере, в эти две, только не в самую худшую. Вот. приходим, отдаем документы, она говорит, подождите, мы снова ждем. И буквально минут через 10-15 она выходит и говорит, вам сюда, дает нам адрес. И мы понимаем, что это вот эта самая лучшая школа в районе, которую мы изначально прогуглили и поняли, что нам нужно сюда проситься. Мы сразу же с детьми приезжаем в школу. Очень хорошо встретили, несмотря на то, что сложность, опять-таки повторюсь в разговорной речи. Мы пришли, нас встретила директор, показали ей бумажки, которые, вот, с которыми нас направили к ним. Потом еще какой-то мужчина подсоединился, потом еще э, ну, нас называют таких людей охранниками, они в охраняют. Еще подошел, потом еще, в общем, столько людей собрались, которые хотели нам помочь там, в переводе, максимально рассказать, что не переживайте, с вашими детьми будет все хорошо. В общем, пока мы вот это объяснялись, все. началась перемена, меня это немножко напрягло, сейчас скажу, что именно, у меня напряг звонок, такой звонок, я думала, что это просто сирена и надо бежать в бомбоубежище. Вот, честно говоря, ощущения и первые мысли именно такие пришли. Звонок должен быть, конечно, громким. И я помню очень хорошо его, невозможно забыть этот звонок в наших школах. Но это совершенно разные звонки. Вот именно, как вот Серега и так громко, что вот в ушах начинают дрожать перепонки. Но я посмотрела. Все испанские дети абсолютно нормально отреагировали, но никто, все, как, все уже, видно, привыкшие к этому, а мои дернулись, мы сразу так -к, ко мне, как магнитиком, прибежали, держатся, я говорю, ребята, все нормально, это такой звонок, но ощущение сначала было, что это сирена и нужно куда-то прятаться. Вот, и потом всех детей вывели в детскую площадку, и мне ж говорят, тоже идите, выводите их, пусть они бегают, гуляют, ну, мальчики стеснялись, естественно, они хотели побежать сначала на одни горки, потом посмотрели там большое количество детей, ну, уже там какие-то они свои игры, и они снова ко мне вернулись, я говорю, ну, ладно, посидите со мной. Потом нас отвели в зал, там показали выставку, как дети сами руками своими делают там глиняные чашечки, какие-то много всяких разных поделок, разную посуду они делали. Вся школа, она наполнена всякими какими-то штучками, сделанные детскими руками. Какие-то планеты висят, потом какая-то пещера. То есть они обычное помещение, через которое проходят все детки на улицу. Сделали как-то с такой сжатой бумаги темной и получилось, получился эффект пещеры. У них, видно, была тема «древние люди», потому что очень много таких глиняных гончарных изделий. Потом всякие украшения в виде косточек, вот как раньше древние люди любили себя украшать. Мальчиков это очень сильно заинтересовало. Теперь, если говорить о общей обстановке в школе, вот то, что я смогла почувствовать, увидеть... Дети шли первый день, было страшно. Я видела, вот Марк очень волновался он даже так всплакнул немножко, но ну, его забрали, сказали: типа, мама, не переживайте. Ну, так как. В принципе, Марку это свойственно. Ренат? Нет, Ренат такой нормально шел в школу. Школа начинается у нас в 9 утра. И забирать детей можно в 2 часа, либо в 4 часа. Мы забираем в 2, но нам все время настойчиво говорят, оставляйте их до 4 часов. Я не могу понять, почему. Они говорят, мы будем там кушать, мы будем там... На все время говорят мне за еду, что мы будем кушать, кушать, пусть дети поедят. Но я так понимаю, что основные уроки у них заканчиваются в 2 часа, а потом они кушают и играют. И ну, наверное, это тоже момент вот этих двух часов, он очень важен для детей, ну, по крайней мере, для Марка и Рината важен, наверное, в общении. Но я переживаю за еду, они такие капризные в еде, они ничего не хотят есть, у меня даже учитель сказала, и учитель, и директор подходил говорит, почему они ничего не едят? Я говорю, ну вы не заставляйте их, потому что они очень разборчивые в еде, я им с собой даю, но они все равно так настаивают. Говорят, Нет, мы заставлять не будем, конечно, но хотелось бы, чтобы вы их оставляли до 4 часов. Я, наверное, в следующей неделе попробую оставить. Посмотрю, если они не будут уставать, Потому что вот на этой неделе они мне все время говорили: мама, почему ты поздно так нас забираешь? Для них, наверное, это вот все же. И нагрузка. Какая но нагрузка? Садик это садик. Там они где-то прилегли, где-то посидели, а здесь они все время сидят за партами, что-то изучают. И я у них спрашивала, что вы изучаете, что вы делаете. Они говорят, примеры они изучали, о природе они разговаривали. Что у них еще было? Кто-то их водили как кукольный театр. Потом выставка, игры играют, крестики-нолики. Где-то они на большом телевизоре, на большом экране играли в крестики-нолики с учителем и с детьми. В домино они играли. Ну, в общем, много игр у них происходит за учебный день в влова. в Лова. Я говорю, вы только на переменках или... На уроке тоже у вас игры происходят. Ну, по-разному. Бывает такое, что и на уроках мы играем. Ну, вот, вот так. То, что мне объяснили, рассказали детям. Я у них спрашиваю, вам интересно? Они говорят, да. Что мне понравилось? Это то, что мне рассказали мальчики. Первый день, когда они пришли, не было такого, наверное, знакомства. Вот, как, знаете, у нас приходят, выставляют доски и говорят, знакомьтесь, это Марк, Ренат. Все это было в такой очень игровой форме, и их посадили вместе за парту, и отдельно, вот мне Ренат сказал, учительница с нами вышла отдельно в коридор и начала через переводчик с нами говорить по нашему языку. И она спрашивала, «Мне очень важно, чтобы мы друг друга понимали, чтобы вы не переживали». И самые простые вещи могли мне о них сообщить, о самых простых вещах. Поэтому я вам, дарю, поэтому я вам даю книгу. В книге, в книге нарисованы самые простые действия. там Покушать, сходить в туалет, что-то спросить, там где-то что-то болит. Но видно разные эмоции. Я не видела эту книгу, это мне рассказал Ренат с Марком. И она говорит, если вы что-то захотите, если вам что-то нужно будет, да, спросить у меня, сказать, вы, пожалуйста, открывайте эту книгу и показывайте мне на картинку. Я тогда буду вас понимать, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь в данный момент. Ну, интересно, честно говоря, интересно. И вот несколько дней они не занимались, они просто, вот они сидели там, рисовали, играли с детьми. Я говорю, вы что-то писали, они говорят, нет, другие детки писали, мы нет. Как мне сказал учитель, что... Пускай сначала будет такая, знаете, как адаптация у нее. Пусть они э, привыкнут, что ли, к этой атмосфере. А дальше уже постепенно, постепенно мы будем их в этот процесс внедрять. Что мне еще понравилось? Выдали вот такие вот рюкзаки каждому. Рюкзаки огромные. Хотя у нас были свои, я брала. Но они, конечно, в два раза меньше от этих рюкзаков. Выдали в рюкзаках. Сейчас. Вообще так интересно, дети ходят. Вот у нас думают, как же детям сделать рюкзак так, чтобы было удобно, много помещалось. Они, а дети, не парятся. У них дети ходят вот с такими сумками, как маленькие чемоданчики на колесах. Они огромные, но вот как самый маленький чемодан, и они его загружают полностью. Это именно детские для учебы, и они вот как чемоданчик тянут. На колесиках за собой, и никто не напрягается со спиной. Это личные сумки детей. А то, что выдала школа, школа выдала вот такой рюкзак. Линейку, набор линеек выдала нам школа. И выдала... Так, я переживаю, что не помню, Так, ручки, карандаши. Вот здесь пенал. Фломастеры в пенале. Ножницы, ножницы, что у нас тут? карандаши, резинка, точилка. Ну, я так понимаю, все принадлежности. Еще одна точилка. Так, сейчас еще просматриваю что-то. Сказали приносить на каждый день. За домашнее задание я спрашивала, ничего пока не задаю. А, вот они что-то решали, смотрите. Ну, немножко по-другому, видите, как пишут, вот это, кто это делал, не знаю, Марк, Ренат, судя по почерку, наверное, Марк, вот такие вот примеры они решали нарисовал, выдали вот такую тетрадку, вообще все действия происходят вот в таких тетрадках А4, у них нет маленьких, ну я по крайней мере не видела и мне сказали, что все дети вот с такими тетрадками и что еще мне э, так бросилось в глаза, что у них нет тетради прописи, как вот мы знаете, под наклоном, вот так под косу учимся Аккуратненько наклонять буквы, да, выписывать там каждую буковку. У них ровно, все буквы пишутся ровно. И вот начиная с первого класса у нас есть несколько тетрадей, которые нам волонтеры-испанцы приносили. У них у всех буквы ровные. И вот все тетрадки для первого класса с ровными буквами, вот как, ну, как в столбике, нет наклона, нет косойки так, что у нас еще спросили? У нас спросил директор, какие есть предпочтения в, в знаниях, на что вы хотите сделать акцент, да, на что сделать упор. Ну мы сказали на язык, знание языка. Они говорят вообще не переживайте за это. У детей это быстро происходит, это не есть проблема. Что? Он успокоится? Что там случилось? Ну не поломал? Нет, успел. А -а -а. Успел. Я а -а -а. любитель ломать очки и Сережа спазма И спросили, вы к какой религии относитесь? Ну, католическая либо православная. Мы сказали, мы православные. И спросили. Хотите ли вы изучать религию в школе? Через Google написала, что если это необходимо для всех детей, то я не против, в принципе. Пусть какая разница, пусть владеют информацией, да, и католической, и пусть изучают. Мне говорят, нет, это не обязательно, это если вы желаете, если вы хотите. Я сказала: Нет, спасибо, тогда не нужно. И все, и они отстали. Так. Ну, вроде это все. <смех> вроде это все было. Очень внимательные, очень доброжелательные. Дети, я смотрю, там все очень веселые. Пока я стояла вот в первый день с детьми на переменке, ко мне подбежало, ну, минимум там 2-3 ребенка. Сказали мне ⁇ Ола ⁇ Помахали ручкой. И ну, такая атмосфера хорошая. Учительницу нашу зовут Сильвия. Молодая девочка. Мне она очень понравилась, такая очень располагающая. И вообще такой критерий для школы. Мне хочется, чтобы чем моложе, тем лучше. И... Так. Директора зовут Пилар. Очень такая тоже приятная женщина. Ну, пока понравилось все. Я до конца еще не разобралась в плане обучения, но это дети мне будут уже рассказывать, да, там о занятиях, домашнее задание пока не задают, мне сказали. Вот, но пока втягиваемся. Я думаю, что уже, наверное, спустя. Три недели будет о чем поговорить снова, потому что каждый день, каждый день дети мне что-то выдают новое-новое. Вот они мне говорят: а у них девятка не так пишется, как у нас. Они не делают хвостик на девятке. У них девятка такая вот с ровной палкой. А потом, ну, когда хочешь ответить что-то, мы обычно поднимаем вот так руку, да, а у них нужно пальчику так. Они поднимают палец вверх. То есть, вот палец вверх означает, что я хочу ответить. Ну, вот много таких вот совсем других вещей, да, которые у нас не так это все происходит. Но в целом ничего такого кардинально другого я не увидела. Ну, школа, школа, хорошо, классно, здорово. Но мне показалось немножко, вот это чисто мое первое впечатление, что здесь как-то посвободнее в школе. У нас более жестко, как-то более такие жесткие рамки. Здесь какие-то учителя, что ли, мягче, проще, дети какие-то более такие свободные. И, ну, это вот, вот так вот, на первый взгляд. А дальше будем смотреть. Ну, Марк и Ренат, говорят, весело, поэтому посмотрим. Пока весело, там дальше будет видно. В принципе, поделилась таким событием важным для нас. Ну, дальше, дальше, дальше вперед двигаемся. Спасибо за внимание, до скорых встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.